Патроны токарные тип 5054 служат для закрепления заготовок при установке на планшайбу поворотных столов. Патроны укомплектованы прямыми и обратными калеными кулачками, ключом и болтами для крепления. Для установки и закрепления патрона на стол необходим переходной фланец. Для облегчения центровки при соединении с патроном фланец имеет цилиндрический выступ, соответствующий центрирующему поиску патрона по 1,65-30. Крепление фланца к патрону производится болтами через сквозные отверстия. Эта конструкция устанавливается на стол и производится крепление прихватами из комплектации фланца. Размер устанавливаемого патрона